Несмотря на то, что в основном фури фэндом продвигают фурсютеры в СМИ, почти четыре пятых от фури в какой-то степени относят себя к категории художников. Наиболее дешевая арт-работа на заказ обычно стоит от 2000 до 3000 рублей. Пусть это больше зависит от художника и работы. Многие другие интересы фэндома это видеоигры, литература, анимация, исполнительское искусство и айти. И хоть фэндом в его нынешнем состоянии вырос в интернете и научной фантастике, любовь к антропомортному восходит к нашим доисторическим предкам. Внимание! Ааа, пушистый зря. Хочу отдать благодарность ребятам, которые закинули денежку на фурсьют, Ребята, спасибо вам огромное, правда. А те ребята, которые хотят попасть в следующий ролик, прошу переходите по ссылочке в описании. Всем добра! Хоть в фэндоме можно найти Териантропов и Азеркинов, эти три сообщества отличаются друг от друга. Пока Фури просто наслаждаются идеей об антроживотных, Ториантропы и Азеркины считают, что часть их самих является реальной, либо мифологической животной сущностью. Фурсона может быть нарисована во множестве различных дизайнов, разных цветов и узоров. Или даже быть гибридом одним или двух видов. У кого-то может быть даже несколько фурсон, более известных как Original Characters или Осы. В конце концов, единственным пределом для фурсоны является воображение. Мини-распространенный тип фурсута ⁇ это четырехместный костюм, в котором владелец костюма использует ходули, чтобы удобно было ходить на четвереньках. Стоимость фурсиута может быть более или менее дорогой, в зависимости от множества факторов. Самый дорогой из когда-либо созданных был оценен в более чем 1 миллион рублей. Хоть и не существует двух одинаковых фуриконвенций в принципе, они включают в себя множество различных увлекательных мероприятий и относятся считая к волонтерам. В 2017 году 20 самых посещаемых конвенций собрали около 26 миллионов рублей для различных благотворительных организаций. Для Фури соотношение 11 к 9 их друзей тоже является Фури. Вероятность того, что их партнер тоже будет Фури, в 3,5 раза выше и они будут в два с половиной раза чаще иметь диагноз аспергера или аутизма. Хоть 54% фурии идентифицируются как нерелигиозные, Фэндом имеет сильное разнообразие религиозных и духовных верований. И хоть Фэндом обычно опирается на социально-либеральные убеждения, экономические и политические взгляды более умеренные. Из-за данного свободного определения может быть трудно сказать, является ли кто-то Фури или нет. 38% Фури говорят, что их причастность к фэндому не является выбором. А 67% говорят, что их интерес к Фури пришел изнутри. Лучший способ думать об этом, так это если вы думаете, что вы Фури, то вы Фури. Что нового узнали из этого видео? Напишите в комментариях. И кстати, ребята, у нас есть собственный магазин Фури Мерча», Поэтому советую вам переходить по ссылочке в описании заказывать что-нибудь. Там очень няшные ламповые вещи. Всем советую. Ну, в любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пилите годноту. Покеда.